Всем привет! Каждый день команда «Универньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Встреча политолога Виталия Наумкина со студентами Института международных отношений КФУ. Новогодние представления в Казанском федеральном университете. 25 декабря состоялось итоговое в 2018 году заседание Ученого совета Казанского федерального университета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. На заседании наградили почетными грамотами сотрудников университета, утвердили конкурс на на должности и повышение заработной платы сотрудникам. Подробности смотрите в нашем следующем выпуске. А теперь к другим новостям. Наступление новогодних праздников совпадает с каникулами, а значит самое время отправиться за новыми эмоциями и впечатлениями. Тем более, когда на улице царит праздничная атмосфера. В городах Республики Татарстан уже готовы яркие новогодние программы для всех жителей и гостей. Запланированные мероприятия обсудили на брифинге в кабинете министров Республики Татарстан. 25 декабря в кабинете министров Республики Татарстан состоялся брифинг в режиме видеоконференции, посвященной теме новогодних каникул в основных туристических городах Республики, где готовят специальные праздничные программы. В рейтинге портала tuil.ru Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для новогоднего отдыха. Республика Татарстан традиционно входит в лидеры туристических рейтингов на новогодние каникулы. В этом году Татарстан также вошел в тройку самых популярных направлений для зимних путешествий вместе с с семьей, с детьми. Впереди нас Москва и Санкт-Петербург. В прошлом году Татарстан за период двухгодней каникулы посетила 130 тысяч туристов. И в этом году мы ожидаем цифру не меньшую. На самом деле ожидаем даже с приростом. В преддверии Нового года и во время новогодних каникул жители и гостей Казани ожидает череда ярких мероприятий. Одним из центров притяжения, несомненно, является Казанский Кремль. Самым популярным зимним сказочным героем в Татарстане становится Кышбабай. Он уже 10 лет приглашает совершить волшебное зимнее путешествие в под названием «Резиденция Кышбабая и Кар Кызы». Новогодние каникулы – самое время узнать что-то новое. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ -Ньюс. Ректор Кэфуль Гафуров принял участие в церемонии награждения конкурса на соискание именных стипендий мэра Казани. Этот конкурс проводится ежегодно и поощряет лучших студентов и аспирантов. По условиям отбора, опираясь на итоги учебной и научно-исследовательской работы за учебный год, победители получают не только денежный приз, но и свою минуту славы. А мы продолжаем. Для студентов Института международных отношений Казанского федерального университета Прошла пресс-конференция с руководителем Института Востоковедения РАН, политологом Виталием Наумкиным. О том, как прошла встреча, смотри в сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча с руководителем Института востоковедения РАН и с Виталием Наумкиным. Он рассказал студентам об актуальных проблемах Ближнего Востока, о 200-летии российского академического востоковедения, о сотрудничестве КФУ и Института востоковедения РАН. Вопросы были различные об участии Виталия Наумкина в 18-м Дахийском форуме, о роли России в мире и о политике президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и многом другом. Вопрос стоит в том, какие цели ставил перед собой Трамп и каковы приоритеты его политики. Его приоритеты лежат в области внутренней политики. Буквально за пару часов до встречи со студентами Виталий Наумкин был награжден орденом Дуслык. Вручил орден президент Республики Татарстан Рустам Миниханов в Казанском Кремле. Значимость этой награды очень велика, это большая честь для меня. Я ее рассматриваю как признание заслуг института, которым я руковожу, в развитии сотрудничества с Казанским федеральным университетом, одним из лучших университетов России. Виталий Наумкин отметил, что остался доволен встречи, был приятно, удивлен вовлеченностью студентов в процесс беседы. Мне все вопросы понравились, они свидетельствуют, во-первых, о подлинном интересе студентов к изучаемой проблематике. У ваших студентов есть такой более глобальный, широкий интерес к миру и к международным отношениям, которые они изучают, что мне лично очень понравилось. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. <звы> Ученые КФУ участвуют в создании проекта по детальной карте Вселенной. О проделанной работе они рассказали на конференции «Астрофизика высоких энергий». Подробнее в следующем сюжете.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 и зарегистрирует несколько миллионов источников рентгеновского излучения, которые будут входить в скопление галактик, сверхмассивные черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, то есть объекты, излучающие в рентгеновском диапазоне.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 В преддверии самого волшебного и сказочного праздника для детей, преподавателей, сотрудников и студентов Казанского федерального университета в актовом зале Института психологии и образования КФУ состоялись первые новогодние представления. О том, что же подготовили для крох, узнаешь в следующем сюжете. Мандарины, запах елки, мохнатые снежинки на темном небе, скрип снега под ногами. Фонари отражаются на снегу миллионами маленьких искорок. Много-много конфет не это ли означает Новый год. В преддверии самого волшебного и сказочного праздника для детей, преподавателей, сотрудников и студентов Казанского федерального университета в актовом зале Института психологии и образования КФУ началась череда новогодних представлений. Здесь, где собираются... Студенты, родители, дети. Создается атмосфера семьи, семьи, праздника и той единой семьи, которая называется Казанский федеральный университет. перед началом представления юных гостей, и их родителей ожидал сказочный мир. Воен наполнилось музыкой и танцами. Ребята участвовали в любимых детских играх. И, конечно же, ждали главных гостей праздника Деда Мороза и Снегурочку. Я в роли Леди Баг. Э... Мороз, будут подарки, будет очень весело. Безмерно благодарна, что такие мероприятия проводятся для детей. И видим, насколько правильно здесь все организовано, насколько э, сил много вложено для того, чтобы это мероприятие организовать. Ой, когда в сапогах. хочу, чтобы был подарок. В этом году центральными героями сказочного представления стали герои всеми любимых русских сказок. Сценарий спектакля написала студентка пятого курса Института психологии и образования КФУ. Она же исполняла роль пятачка, а также выступила режиссером-постановщиком. На каждой станции, каждый герой будут проводить свои задания, свои испытания, но они будут с такой, так сказать, с педагогической точки зрения они будут очень интересные у нас будет и артикуляционная гимнастика и детки будут танцевать лицом детки будут просто танцевать телом детки попают они будут играть и повторять правила дорожного движения Новый год это очень значимое событие в сердце каждого крохи Новый год для детей это всегда сказка это время новогодних представлений которые дарят столько радости и смеха Диана Шилова Александр Юдин Универньюз.